В этом видео мы разберем один из этапов заточки парикмахерских ножниц – хонингование. Хонингование мы будем производить на станке ADEMS PRO 2 с помощью манипулятора и нового держателя для удержания полотна ножниц для этой операции. Заточка парикмахерских ножниц начинается с разбора. Потом мы проверяем зазор на лекальной линейке, и если он корректный, то мы переходим на водные камни и формируем поверхность поддержки. Если она достигает критического значения более 0,5 мм, мы приступаем к процессу хонингования. Что было что стало то есть вот я сейчас просто показываю что у нас поверхность поддержки стала почти 0 5 миллиметров второе полотно где-то 0 3 миллиметра вот такая вот поверхность поддержки у нас по всей длине вот таким образом происходит хрениговая